А, в КТ смотрим смотрим КТ. тут технически самое вот сложное это вот эта часть вот вторая это но ну это да, честно да потому что иногда это очень мутарно и долго получается шить или... нет сшить это быстро сшить это две минуты а как это вот А для машинного хвоста я вам другой метод сейчас покажу Я вам не предлагаю, вы просто не сделаете там, там разорвется И у меня, и у вас, и у кого угодно разорвется Я вам больше скажу, это вы сейчас тут мне что-то говорите Цур знаете, что предлагает? Он вот сюда заводит без разрезов Он вот этого не делает Он тоннелирует И вот отсюда расщепляет с двух сторон небное вестибулярно и вытягивает его вниз. Я честно пробовала один раз это сделать. У меня все. А вытягивает и, и что-то по. Да, он трансплантат туда ставит. Не знаю, насколько мне известно, если костные пики тоже убыль э, кости, то э, э, это может быть ну, ну, запутно. А у нее есть костная поддержка, а, -а, -а, -а сосочек ушел. Для этого класса, для первого, можно использовать. Пока без трансплантата, я все-таки считаю, что тоже лишним вот эти все травмы операционные наносить тоже не имеет смысла. А вы, кстати, знаете, что у пациентов с ревматоидными артритами и ревматоидными факторами, и вообще с заболеваниями, с какими-то суставами, вот эти все гели, гиалуроновые и так далее, они не работают. Они взаимодействуют на антигенном уровне и выводятся просто из организма. Ну так, если просто работает, да, и коротковатый. да, Наверное. Я не против белоритализации. я вообще как бы сторонник, что той операции, которая не была, она самая лучшая, но у меня есть пациенты, которые хотят оперировать это. Я бы так не сказала, я, например, очень люблю свои зубы, я бы тоже не хотела, чтобы у меня были какие-то щели между зубами дурацкие, черные, треугольники. Я видите, работаю с пациентами, которых это парит. Я же их не ищу, они сами ко мне приходят со своими запросами. да, Но мужчин у меня немного. Что у мужчин редко бывает У мужчин просто другие приоритеты. Они приходят, когда там... Ну, когда вот эти зубы вот сюда, вот так вот они вываливаются, да. Первый класс по тарну. Ну, вот я вам нарисую специально вот таким узеньким. Такой непонятно, что с этим делать. Есть чудный, я очень люблю этот метод. Он называется итальянский галстук. Вы делаете раз вертикальный разрез, два вертикальный разрез. А вот здесь вот, вот так пол разреза. И вот сюда, вот тут расщепляетесь опекально. Ну, как мы вчера делали. Вот это все отслаиваете полнослойно. Вот этих разрезов. И просто потихонечку его рассекаете и опускаете вниз, фиксируете в новом положении, здесь фиксируете в новом положении. Без ничего, это первый класс. Он будет там стоять, ничего там сложно. Мне кажется, вот эта операция проще, чем вот это. Она такая нет, видите же, у нас вестибулярные, вертикальные разрезы здесь Вертикальные разрезы А вы надкосницу рассекаете? На лоску до, да? это, это значит, до кости да. Мы расщепляем, мы не рассекаем надкосницу Надкосницу рассекают в челюстно-лицевой хирургии А мы расщепляем, мы не травмируем Мы отсоединяем слизистую от мышц Извините, пожалуйста, можно мне Я еще раз вопрос? Постаю, не повык, на, а, да, два раздел... Полнослойных. Полнослойных. Полнослойных. До да, да, вместе с надкосницей, слизистой надкосничный лоскут, вот этот, он полнослойный, без каких-либо. Мы начинаем расщепляться только вот в этом месте. А. Чтобы вывести вот эту плюс ткань сюда. А В смысле, Композиционные? Композиционные швы здесь самое простое, угу. не морочить даже голову себе, там очень сложно, особенно если узко, очень сложно ушиваться, перекидные на небо сложно делать швы, И вот эти петли двидные, я их люблю, но это того не стоит, взяли, воткнулись, прошили, завязали, прикрепили композитом с двух сторон. Все. Какая продолжительность? Ну, смысл ну, Через две недели снять. Да. Сосочек от трех до шести месяцев да. восстанавливается. А бывает, значит, что То есть это просто... Ну, в первый класс нет, они у всех растут. Та, ну. Просто мне кажется, он даже будет расти, если в принципе его все равно уже уже потревожили, ну, какие у вас предложения? Просто там скальпелем поводить и оставить? Нет, но ну я помню, что когда я училась в институте, у нас была техника множественных керитажей для того, чтобы рост сосочек. Ну, как... Есть такая, да, есть партнерологическая такая техника, в институте нам преподавали когда-то, что вот если вы делаете постоянный керетаж от постоянной травмы, там, типа, как-то его раз в месяц надо проводить, и тогда у вас там вырастет все. Ничего сомнительного. Ну, я предпочитаю один раз. Я боюсь, что через А что э, у вас не получилось, как вы думаете? Я не знаю, но... просто результата не было, результат был наоборот отрицательный. Убыт еще больше. Почему? Почему? <сосудка> почему? Я не знаю почему. А что, ну вот вы подумайте, что вы могли сделать не так на основании того, что мы сегодня обсуждали? Единственное, что я в этих композиционных шов, естественно, я никогда не знал что... А как вы ушивали это? Ну, к с к Фиксация на небо? С петлей здесь, да? Ну, это классическая, да, эта история? А что, сразу после операции было осложнение у вас? нет, никаких сложного Проходило через полтора-два месяца поцелу, когда приходил, я видел, что зуборисовый сисочек, наоборот, стал меньше, чем был в операции. Вообще, зачем это произошло? Ну, понятно. Я не знаю, я думаю, но что но... здесь какая-то просто техника, чисто техническая ситуация, возможно, чрезмерные травмы в момент препарирования. Ну, мы оттолкнулись сразу с вами от того, что все, что касается вот этих вмешательств, это микрохирургические инструменты. И никак... Микрохирургические инструменты? Ну, возможно, просто... Возможно, что с этим тоже есть вопросы.